что деньги тоже являются частью жизни, они важная часть жизни. И, к сожалению, у многих есть различные психологические заморочки на тему денег. Ну, скажем так, неправильное понимание, неправильное определение. Слишком… Есть две крайности вообще, когда люди возвышают деньги, считая их как бы богом таким. Есть, когда обесценивают, считая их вот там, а это ерунда, это вот все как бы материально. Все вот. И все, все, всегда крайности это плохо. Вот. Плохо, потому что они уводят от реальности. А мир, он на мой взгляд устроен таким образом, что все, что в мире есть, оно необходимо. Важно просто понимать для чего, понимать контекст. И деньги тоже имеют свой контекст. Есть разные Взгляды на деньги, исходя из э, разных контекстов, исходя из разных точек зрения. Вот если мы, например, смотрим на деньги с позиции тела, то деньги – это гарантия безопасности и здоровья в нашей жизни, в нашем мире. У кого есть деньги, они могут себе э, одеть тепло, могут обеспечить себе там четыре стены, ну и могут какую-то минимальную пищу потреблять чтобы вот хотя бы здоровье поддерживать. Если мы идем выше на уровень ощущений, то э, деньги являются оценкой общего тонуса, общего энергетического тонуса человека. Чем больше у человека энергии, тем больше он потенциально может заработать, если эту энергию нормально, скажем так, направит. Это его жизненные силы показатель. Если мы идем еще выше, на уровень эмоций и, и чувств, то деньги – это эквивалент желаний, э, наслаждения, либо страдания. На эмоциональном уровне деньги позволяют наслаждаться. Когда их нет, то человек страдает, получается. У него возникают желания, как на эмоциональном уровне. Если есть деньги, он может их закрывать. Ну, радостно становится. А по поводу ощущений еще раз это Деньги – эквивалент э, уровня жизненной силы, бодрости человека, скажем так. Чем больше у человека жизненной силы, тем больше он может заработать потенциально. Если правильно, эту энергию распределит. А, это как результат уже энергии. Не деньги – результат ощущения, а э, деньги… Налич, наличие либо отсутствие денег показывает, насколько человек э, ж, жизненно энергичен. Потому что э, если у человека мало энергии, то и потока у него денежного не будет, он не сможет э, себя проявлять. Ну как зарабатывать, если энергии нет? Вот, вот, человек вот сидит и говорит, я ничего не хочу, я хочу спать. Как он будет зарабатывать? Никак. А если он такой, да, у меня 25 желаний, хочу то, хочу это, дайте что-то поделать, ну он будет больше зарабатывать. То есть люди такие пассивные, почему они мало зарабатывают в основном? Потому что у них энергии нету, Им не на что обменяться. Деньги же это эквивалент обмена. То есть я взял свою энергию жизненную, вложил во что-то и обменял потом это на деньги. Если у меня энергии нету, я не могу ничего взять и ничего не поменяю. Когда человек умеет свою энергию прикладывать в нужное время и в нужном месте всегда эта энергия будет оплачена. Потому что это имеет ценность. Он что-то приносит, что-то созидает своей энергией, за что люди готовы отдавать деньги. Ну а деньги, по сути, это некоторые эквиваленты жизненной силы. То есть я, например, поработал час, потратил свое время и поменял это время на денежные единицы. Потом могу их поменять там, на другие какие-то штуки вот двигаемся дальше на, на, уровне, на, на уровне эго деньги это эквивалент крутости то есть в обществе если у вас есть деньги вы будете восприниматься более крутым и не надо этого бояться и стесняться то есть тот человек которого больше финансов он всегда воспринимается более крутой, более интересный он как бы проходит лучший естественный отбор в социуме Поэтому на уровне личности деньги – это вот показатель крутости. Ну и средства обмена в обществе. На уровне опыта деньги состоят из трех единиц. Это ваше время, ваша память и ваше планирование. То есть единица времени, насколько вы помните свою жизнь и насколько вы можете свою жизнь намеревать. Это тоже взгляд на деньги что если у вас времени нету денег не будет вы ничего не помните про себя у вас низкая самооценка вам платят меньше вы ничего не планируете меньше реализуете зарабатываете меньше то есть вот как бы три таких категории. на уровне мировоззрения деньги это способность контролировать свою жизнь и жизнь других людей если вы владеете собой вы можете владеть другими Насколько вы собой владеете, насколько вы можете свою волю распространить на других. Соответственно, чем больше вы собой владеете, тем больше и лучше вы можете управлять другими. Например, там подчиненными, другими людьми, сотрудниками, рабочими, кем угодно. Те люди, которые себе не принадлежат, то есть они не знают, что хотят, не понимают, что хотят, не знают, как это сделать, они никогда не смогут руководителями работать. Они не смогут создать какой-то свой проект. Ну, потому что э, я не знаю, что хочу, или я знаю, что хочу, как это сделать, не знаю. Ну, для этого существует промежуточный этап. Это работа на кого-то, чтобы набраться опыта, и э, потом, благодаря этому опыту, создать что-то свое. Взять ответственность сказать, что, ну, в принципе, я уже сам могу какие-то эти вот моменты планировать и организовывать. Ну и последнее, на уровне духовном, деньги – это некоторый эквивалент, вашей личной силы. Что это такое? Есть такое понятие: бытийная масса. Это вот вообще совокупность всех ваших жизней в данный момент и всего опыта, который вы наработали на протяжении этой жизни и прошлой жизни. То есть типа вот как бы вес вашей души вот в пространстве. Ну и соответственно, чем вес этот больше, это что означает? То есть человек прожил жизнь и понял, как она работает, то есть накопил мудрость. И ему больше будет платить, чем тому, кто прожил столько же лет, но не понял, как это работает.